12 я международная ралли «Шелковый путь» завершилась на столичном стадионе «Лужники», поставив эффектную точку по итогам 10-дневной гонки. В зачете грузовиков нелегкую победу одержал пилот команды «КамАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. При этом гонщик сине-белой Армады» установил казавшийся невероятным рекорд. Он стал первым четырехкратным победителем марафона. Другой многоопытный «КамАЗовец» Эдуард Николаев занял второе место. А вот огромное желание белорусов – из МАЗ «Спортавто» выиграть гонку осталось нереализованным. Коллектив преследовало просто огромное количество технических проблем, и лидер белорусской команды Сергей Визович оказался третьим. Зеленые «Газоны» Next из команды Gas Raid Sport смогли навязать весьма уверенную борьбу с спортивным КАМАЗом и МАЗом. Алексей Хлебов и Михаил Шкляев закончили гонку четвертым и пятым. В классе внедорожников судьба гонки решалась на последнем этапе. В начале 10-го спецучастка титулованный Владимир Васильев, наращивая темп, допустил ошибку, перевернулся на крышу, после чего экипаж не сумел продолжить борьбу. После этого Денис Кротов смог спокойно выдохнуть, аккуратно доехать и забрать золотого тигра себе. В отсутствие Васильева на подиум также взошли гонщики коллектива «Газрейд Спорт». Александр Русанов и Евгений Суховенко. Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин попробовал себя за рулем мотовездехода, их иногда называют кибитками. И проба пера удалась. Пилот королевских гонок уверенно закончил 10 этапов на первой строчке итогового протокола. Армен Пузян сумел отстоять вторую позицию под натиском Сергея Корякина. В итоге известный по своим выступлениям на Дакаре «Уралец» доехал третьим. Хотя основной задачей Корякина было поддерживать Мазепина. В зачетах мотоциклов и квадроциклов победы одержали дебютанты Алексей Наумов и Дмитрий Калинин соответственно. Впрочем, ситуация могла быть и совершенно иной, если бы не падение главного фаворита зачета квадроциклов Александра Максимова. В классе серийных внедорожников заявились 5 экипажей, причем четыре приехали из Туркмении, а один из Тольятти. Это была «Лада Нива Ледженд» под управлением Дмитрия Воронова и Евгения Загороднюка. Победителем стал Мирдан Тайлыев, второе место отвоевал Шамарат Гурбанов, а третье у Максатмарата Донатарова.